Колобок. Жили-были старик со старухой. Опять двадцать пять! Баб, А бабка? Ну? А испеки ты нам, родная, колобок! Здрасьте! А из чего? Испечь-то! Муки-то уж который день нет! А ты по коробу поскреби, по сусегам помети. Чего это у нас муки не наберется? Ишь ты! Придумал, поскреби, помеки. Как дед сказал, так старуха и сделала. Испекла бабка скалабок. Вот, горяченький какой Полежи, постынь маленько И вот так Ой, как вкусно пахнет Еда! своей дорогою и никого не трогаю Ого! Колобок, Колобок! А я тебя съем. А! Ну, съесть ну, с... ты меня всегда успеешь. <г spoons> Может, я тебе сперва песенку спою? Ну... Мне где ты, баба, добрый. Твердили, что отхитобный я. Что добный, бесподобный я вкусней, чем шиколад. Или что, кто Мне это ужасно нравится. Но мне не очень нравится, когда меня едят. А здесь меня не так легко, ведь я ужасно их уйду. Девчонки, деточка, вернись! Колобок! Катится Колобок по дорожкам до грядкам, а навстречу ему... Ай! Ай! Стоять! <связать> Ой! Колобок, Колобок, а я тебя съел! Не ешь меня серый волк, я... я не вкусный. А я dens... всеядный А я, а я, а я тебе с песенку спою Какую такую песенку? Йа! Я колобок, я колобок а? Румяный бок, румяный бок По амбар я ветер, по по суседям скребен На сметане я не не на окошке я стужен Я от узор. Тебя, серо, Я убегу. Ах ты. А, ба, ба, ба. А и покатился я думаю, я думаю, я думаю, я думаю, я я тебя я слышу. Наверное, совсем стара стала. сядь ты ко мне на морточку, да пропой еще раз. Беги, беги, беги. Самый раз. Становись, Рыжая! Прекрати, длиннохвостая! Не, не смей его есть! А да почему же? А он к дедушке хочет вернуться, он умный! Он к бабушке хочет вернуться, он добрый! Он веселый! А, и много сказок знает, и историй, и стихов! И, и песенок! И мы все хотим спеть с ним его песенку! Ну ладно, так и вы не вырвались! Мне ведь тоже с ним спеть охота! Вот и отлично! А дедушка с бабушкой пусть послушают! Мне ведь и баба добрые! Твердили, что свитобный яд Что сдобный, бесподобный я, вкуснее, чем шоколад Ой, вкусный! Твердили, что красавец я, Мне это слушать нравится Но мне не очень нравится, как за меня едят А как хотелось бы! А у меня не так легко Ведь он ужасный, хитрый кот Мне гибнуть время не пришло Ведь он, он ужасно умный лоб я не меня, дружок? Ведь он ужасный прыткий бог! Uh, я догадался! Хитрый ком, уныло! Прыткий бог выходит... Okay. Oh. Oh. Oh.